А образование точно было лучшим в мире. А кто сказал?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 Сейчас Советский Союз принято идеализировать, не только пожилые, но и молодые люди с ностальгией говорят о замечательном государстве, к которому все относились со страхом и уважением, где были лучшие в мире медицина и образование, где все жили в достатке и каждый был уверен в завтрашнем дне. Посмотрим по пунктам. В СССР было лучшее в мире образование и бесплатное. Объективных критериев для того, чтобы сравнивать, в какой стране лучше учили, довольно мало. В советском образовании были свои хорошие стороны. В некоторых дисциплинах, особенно математике и физике, выпускники советских вузов традиционно высоко котировались в мире. Об этом можно судить хотя бы потому, что после перестройки российские ученые оказались очень востребованы за рубежом. И все-таки в советском образовании были такие недостатки, что многие из тех, кто учился при СССР, с трудом могут слушать восторженные возгласы Ол. Лучше в мире системе. Часто ученые считают, что успехи советской науки достигались не благодаря системе образования, а вопреки ей. Чтобы чего-то добиться, людям приходилось преодолевать огромное количество сложностей и преград совершенно не академического свойства. Идеология была одним из главных негативных факторов: она влияла на все сферы образования, на содержание учебных программ на прививаемые в школе ценности, на критерии отбора и так далее. Примеры можно перечислять долго, много силы времени студентов уходило на изучение предметов, вроде истории КПСС, к которой практически никто не относился всерьез, но которая, тем не менее, мешало многим талантливым студентам продолжать учебу. Неблагонадежных преподавателей, студентов и детей-диссидентов отчисляли из вузов по политическим соображениям. Советская высшая школа находилась практически в полной изоляции от мира. Иностранные языки преподавались слабо, если не считать специализированные вузы и элитные школы для детей номенклатуры. Естественно, научным предметам отдавалось явное предпочтение, потому что это соответствовало государственным интересам. В школе и вузах не изучали творчество выдающихся поэтов, писателей и художников, которые тогда не соответствовали советским представлениям о прекрасном и идеологически правильном. Например, идеологически неправильными оказались поэты Серебряного века Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Гумилев. Историю преподавали исключительно в одобряемом государством ключе. Трактовка событий не могла расходиться с идеологическими установками, а многие эпизоды замалчивались. Лучшая в мире бесплатная медицина. Медицина и сейчас, и тогда условно-бесплатная. Очевидно, что качество медобслуживания снизилось. Уменьшены даже нормы по отлежке в больнице при различных заболеваниях. Снизилась продолжительность жизни. Однако, если сравнивать с загнивающими капиталистическими странами, продолжительность жизни в СССР была ниже, чем у, так сказать, врага. Прием в медицинские вузы и дальнейшее образование зависели не только от знаний. Врачебная карьера часто обеспечивалась связями с нужными людьми. Советская медицина сильно отставала от западных стран. Современные технологии и методы лечения были доступны только избранным. Большинство врачей ими просто не владели. Еще в конце 80-х годов в поликлиниках и больницах использовались стеклянные шприцы, многоразовые иглы, катетеры и системы для внутривенных инфузий. Фармацевтика была развита слабо, так что значительную часть лекарств приходилось покупать за рубежом. Простые лекарства и средства стоили очень дешево, но чуть менее распространенные приходилось доставать, иногда в других городах. Власти гордились тем, что в Советском Союзе врачей больше, чем в других странах, но количество не переходило в качество. Больницы были переполнены, люди часто лежали в коридоре, не в последнюю очередь из-за того, что многих госпитализировали по показаниям, которые в действительности не требовали стационарного лечения. Люди лежали в больнице долго, неделями и месяцами ждали очереди на процедуры и операции. Отдельного внимания заслуживает хамство советских врачей и медицинского персонала в районных поликлиниках и Больницах. В одной из работ 1987 года, основанной на многочисленных интервью с докторами и студентами-медиками, делается вывод, что врачи были очень немотивированы и не испытывали удовлетворения от работы. Как правило, они получали мало денег и оплата не зависела от количества вылеченных людей. Большинство врачей почти не стремились углубить свои знания слабо интересовались публикациями в медицинских журналах. Функция поликлиник в основном сводилась к тому, чтобы оценивать, выдавать человеку больничный или нет. Пациенты не особо доверяли врачам. Возможно, из-за этого в конце 80-х в атеистическом государстве оказалась так популярна альтернативная медицина вроде гомеопатии и целительства. В СССР все жили в достатке. Заниматься жилищной проблемой в СССР стали гораздо позже, чем следовало, спустя десятилетия после войны. Многим кажется неприемлемой практикой коммуналок, а ведь в них значительная часть городского населения жила даже в 90-х. Хрущевки и правда помогли исправить ситуацию. И хотя жилье действительно предоставлялось, дальнейшие операции с ним были либо полулегальны, либо совсем нелегальны. Бесплатное жилье. Распространенное заблуждение о Советском Союзе. Фактически в СССР не было бесплатного жилья, но быстрее шла очередь на кооперативное, которое стоило вполне себе нормальных денег, хоть и по разумной рассрочке на 25 лет. Реально власти СССР хорошо обеспечивали трудящихся крышей над головой, однако сомнительных потребительских качеств. Бесплатным было принято называть государственное жилье, предоставляемое нанимателю на правах пожизненной аренды. Его необходимо было ждать пару десятков лет и выдавалось оно далеко не всем желающим. К слову, после развала СССР владельцы таких квартир столкнулись с необходимостью приватизировать метры за большие деньги. В противном случае оно переходило в собственность города. В СССР была стабильность. Действительно, когда действует государственный контроль над ценами, а зарплату всем гражданам платят по фиксированной шкале, возникает ощущение, что система устойчива и не будет меняться десятилетиями. Одни называли это стабильностью, другие же – застоем. Ощущение того, что Советский Союз – это навсегда, было как у тех, кто поддерживал советскую систему, так и у тех, кто пытался ее сломать. Об этом пишет Алексей Юрчак в книге «Это было навсегда, пока не кончилось». Большинство советских людей до начала перестройки не просто не ожидало обвала советской системы, но не могло его себе представить. Но уже к концу перестройки, то есть за довольно короткий срок, кризис системы стал восприниматься многими людьми как нечто закономерное и даже неизбежное. Более того, к кризису систему привела та самая стабильность, нежелание что-либо менять, главным образом в экономике. Например, на протяжении 60-80-х годов СССР последовательно увеличивал свою зависимость от импортного продовольствия, покупая его за золото, вкладывал средства в неэффективные огромные стройки. В 69-м году СССР получил от экспорта зерна 443 миллиона долларов. В 1972 году впервые импорт превысил экспорт, а в 1989 баланс был минусовым на 5 миллиардов долларов. По всей сельскохозяйственной продукции минус был еще существенней – почти 22 миллиарда долларов. Иными словами, стабильность действительно была, но была она крайне дорогой ценой и обернулась гиперинфляцией, исчерпанием запасов, обнищанием населения и программами гуманитарной помощи. В СССР не было безработицы, после окончания университета было распределение. Это так, в Советском Союзе не было безработицы и бездомных, но была статья за лудерничество. Неплохой способ мотивировать граждан на трудовые подвиги. Главной проблемой вот этой трудовой уравниловки была низкая заработная плата, которой фактически хватало только на прожить от получки до получки при союзе были более качественные продукты в ссср все было плохо с продуктами и товарами народного потребления достаточно посмотреть на фотографии магазинов тех лет на то как одеты люди чтобы понять какую еду им приходилось подавать на стол многие на подобном начинают перести гостами и воспоминаниями о настоящем мясе в колбасе на самом деле гост определяет лишь пропорции чего с чем смешивать если в ливерную колбасу по госту можно было перемолоть даже берцовый кости коров, то так и делалось. Советский Союз – это страна вечного дефицита. В магазинах был очень скудный выбор продуктов, а какие-то категории товаров вообще могли отсутствовать или исчезать по необъяснимым причинам была самая сильная армия в мире. Да, в Союзе была сильная армия, на нее денег не жалели. Наверное, СССР даже боялись за рубежом. Но есть два важных момента. Сильная армия никак не сказывается на жизни обычных людей, разве что в отрицательную сторону. Ведь когда все силы уходят на создание танков, не остается средств на, допустим, одежду. И кроме того, армии западных стран были не менее сильными. Вся одежда была качественной. Если речь идет о качестве в плане крепости одежды, то да. Ботинки многие умудрялись носить по 10 лет. В остальном с одеждой была беда, что подтверждает спрос на теневом рынке, когда джинсы давали много-много полновесных советских рублей. Вот подобные минусы можно выделить в Советском Союзе. В следующий раз поговорим о плюсах. Носим, позвольте откланяться. Скоро увидимся.